Я уже рассказывал о том, что Верховный суд не считает болезнь ребенка уважительной причиной для пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства. В этом видео я расскажу вам еще об одной причине, которая также не может восстановить срок, если вы его пропустили. Мой вам совет. Не пропускайте. Все сложнее и сложнее приходится доказывать уважительность причины пропуска срока для принятия наследства в суде. Итак, поехали. Верховный суд разъяснил, что может подтверждать важность определения дополнительного срока для принятия наследства. Незнание смерти отца в течение четырех лет не является таким основанием. Увы. Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск об определении дополнительного срока для принятия наследства. Исходя из того, что переезд на постоянное место жительства в другую страну, где в настоящее время истец проживает, и незнание о смерти отца является уважительной причиной для определения дополнительного срока для принятия наследства. Верховный суд в составе коллегии судей 2 судебной палаты Кассационного гражданского суда, просматривая 6 июня 2018 судебного решения по делу номер 592 90 58 дробь, 17. Кассационное производство номер 61-200 Не согласился с таким выводом судов Отменил судебное решение, и отказал удовлетворение иска Суд кассационной инстанции указал на то, что Правом на обращение в суд за защитой обладает лицо Только в случае оспаривания, непризнания Именно его прав, свобод или интересов А также в случае обращения в суд органов и лиц Уполномоченных защищать права Свободы и интересы других лиц или государственные и общественные интересы. Статья 15 Гражданского кодекса Украины. Суд должен установить, были ли нарушения, непризнанные или оспоренные права, свободы или интересы этих лиц. И в зависимости от установленного решить вопрос об удовлетворении исковых требований или отказе в их удовлетворении. Правило части 3 статьи. 1272 Гражданского кодекса Украины о предоставлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства могут быть применены, если первое, у наследника были препятствия для подачи такого заявления, второе, обстоятельства суд признал уважительными. По смыслу этой статьи уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства причины связаны с объективными, неопределимыми существенными трудностями для наследника на совершение этих действий, которые должен оценить суд с учетом доводов и возражений участников дела и его фактических обстоятельств. Обращаясь в суд с иском, истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что с мая 2013 года по июль 2017 года ей не было известно о смерти ее отца, а также доказательств того, что ее жительство за пределами Украины в указанный период было связано с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для нее на совершение действий по принятию наследства в установленный законом срок, в связи с чем истец выполнила свой процессуальный долг по доведению тех обстоятельств, на которые ссылалась как на основание своих требований и возражений. Пропуск наследникам срока для принятия наследства без уважительных причин при отсутствии каких-либо препятствий и трудностей для подачи заявления не говорит о наличии у такого наследника нарушенных, непризнанных или оспаримого права, подлежащего защите в судебном порядке. Постановление Верховного суда от 6 июня 2018 года, года по делу номер 592. 9058 дробь 17c можно ознакомиться с этим постановлением по ссылке я ее оставлю к описанию к этому видео